Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung, просто канал только о гаджетах Samsung. Важное исправление. Получено новое обновление для приложения, такого как Samsung One UI, да, Home, он или домашний экран 4.1 и 4.0. Вот до этих двух модификаций. И как его получить, если вы вдруг не получили, и на что это влияет? Если прошлые версии Ваших приложений, всех остальных, э, немножко, может быть, так скажем, лаги были э, в плане работы, перелистывания, э, домашнего экрана и вообще работы в целом, да, оболочки э, Samsung, то с этим обновлением все должно прийти в норму. Для того, чтобы его получить, зашли в Galaxy Store, дальше меню нажали, дальше обновление. И вот здесь у меня уже три обновления. Мы с вами посмотрим главный экран. Так, обновление, значит, версия обновления 13.1.0.1.37. Это было предпоследнее, а сейчас немножко другое. Давайте с вами это посмотрим. Вот оно, значит, версия 13.1.0.1.37. И сейчас мы с вами обновимся и посмотрим, какая же у нас... Версия получится и здесь конкретно на написано исправленные ошибки при использовании раздела последний и исправленные ошибки улучшена стабильность. Другими словами, в целом все должно после обновления данного приложения работать. Вот именно последние приложения раньше были ошибочки, сейчас же это должно уйти с нашим новым обновлением. Надеюсь, что это так и есть. Теперь, дорогие друзья, смотрите, версия 13.1.0.3.3. И, как мы уже с вами читали, что проблемы, которые были до этого, должны с этой новой прошивочкой уйти. Или, вернее, с обновлением этого нового приложения. Как бы ну я и до этого особо не замечал каких-либо проблем и лагов, но, возможно, они и были, просто я не обращал на это внимания. Но теперь уже точно все будет работать отлично. Поэтому, если вы еще не обновились, обязательно обновитесь, как я вам показал в самом начале. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung. Просто подписывайтесь на канал, лайк, колокольчик, и ваш комментарий будет к месту. Помогло ли это обновление вам, если у вас были ошибки. Пока!